Заливаем их полностью самым дешевым красным вином, такой же температуры, как и яйца. И отправляем на небольшой огонь. С момента закипания вина варим яйца 15 минут. За это время яйца несколько раз переворачиваем, чтобы они окрасились равномерно. Через 15 минут огонь выключаем и сразу достаем яйца из кастрюли. По мере их высыхания цвет становится более насыщенным. Выкладываем все яйца на бумажную салфетку. Даем им полностью высохнуть естественным путем. А затем по желанию смазываем смоченной в подсолнечном масле салфеткой. Благодаря такому действию яйца становятся блестящими.